Николай, он же был мирный царь, который, блядь, все решал вот своим, как бы, так сказать, действиями там, э, миром все. Чем это закончилось? Потеря семьи, потеря своей жизни. Ну, Николай, если бы решал все миром, он бы не влез в Первую мировую войну, где ему совершенно делать было а -а -а. нечего. Абсолютно нечего было делать. И тогда не было никакой революции, понимаешь? Потому что народ тогда навряд ли бы решился. Просто он дошел до крайней степени уже до самой последней точки. Поэтому не совсем он все мирный. Недаром он Николай Кровавый. Нет. Последний Николай, он самый нормальный. Он был ну, обычный... Почему он тот... нормальный? Ну, чем он нормальный? Он устроил русско-японскую войну за каким-то хреном. Потом устроил то, что называется, караванным воскресением, да, то, что называется Столыпинскими реформами. А потом еще и в Первую мировую войну ввязался. Чего ему там было делать? Вот представь себе, что он не стал бы писать... Своему родственнику, дорогой Вилли, я вынужден объявить тебе войну, а написал, дорогой Вилли, мы сюда не полезем, ну, инак, разбирайся ты там сам с этой антентой, и все, и все, понимаешь, то есть Россия бы не вступила в войну.